Всем добрый день, меня зовут Игорь Недорезов, я из города Пскова и я хочу поделиться своим впечатлением об обучении на курсе Национальной Ассоциации Аукционных Брокеров по выкупу имущества предприятий «Банкротов». Торги по банкротству – это тот род деятельности, где вы, вы сможете выкупать имущество должников с дисконтом 30-40, а иногда даже 90% от его рыночной стоимости. По поводу курсов хочется сказать следующее. Он начинается с довольно-таки объемной теоретической части, постепенно переходящей в практику. И уже на этапе обучения вы... После того, как получите цифровую подпись и научитесь заполнять э, все заявки, договора, задатков, э, также научитесь запрашивать документы, научитесь общаться с конкурсным управляющим, после этого всего вы уже сможете э, реально выкупать то имущество, которое вам понравится. Где-то на, на, э, уже в середине обучения я выиграл свои первые торги, это было публичное предложение. Я выкупил разкомплектованный автомобиль НИУ в качестве металлолома. Сумма лота была небольшая, но даже на этот лот были другие претенденты, которых в итоге я сумел обойти. Впоследствии также я выиграл открытый аукцион по выкупу дебиторской задолженности. Большим плюсом обучения является то, что после его окончания вас не отправляют, скажем так, в свободное плавание предлагают остаться работать в команде и стать партнером ассоциации в своем регионе, что, конечно же, очень помогает на первоначальном этапе, так как появляется возможность пользоваться технической и юридической поддержкой ассоциации. Спасибо ребятам за то, что организовали данный курс, который может реально помочь человеку решить его финансовые проблемы и найти дело, действительно которым интересно заниматься.